Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, наши любимые радиослушатели! В эфире радиостанция «Сангейтс», передача «Терра -Инкогнито». я ваш покорный слуга Владимир Гершанов, а также самый главный человек в нашей сегодняшней передаче – это Сергей Савченко, человек карты, человек предсказания, человек легенда, человек магия и просто очень хороший и приятный человек. Вот. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, радиослушатели! О Тем... чем мы сегодня поговорим? Тема нашей сегодняшней передачи, как всегда, проста. Это карты Тару и способ их применения. Это магия, это все, что крутится вокруг, вокруг оккультизма. А именно, ежели углубляться в этимологию тематики, то... «Геополитическая ситуация в мире, катастрофы, важные события, карты там. Могут карты ТАРМ сказать «катастрофу», могут ли карты предотвратить нежелательные события в жизни людей и целых стран и народов? Как в мире, да? Стабильности нет. Террористы снова захватили самолет. Да. <смех> да, террористы снова. Ой, захватили самолет, кстати, да, о самолете. Вот. От лица всей Америки выражаю соболезнования россиянам вот. в гибели самолета. И вообще в гибели ли? И вот хотелось бы узнать, можно ли с помощью инструмента ТАРУ определить, что случилось, как случилось? То есть насколько карты могут подробно нам показать ситуацию при желании? У как раз сегодня был разговор на эту тему. Меня спросили, смотрел ли я, почему произошла катастрофа. Я сказал, что я не смотрел по нескольким причинам. Это и личные причины мои, и причины более высокого порядка. Первое, ну, я очень не люблю посмертное гадание они очень тяжелые, то есть они тяжело даются, они болезненные. Может для кого-то это легко и не проблема, но для меня это всегда тяжелая проблема. Второе, мне кажется это не совсем этичным. Угу. Ну, знаете, это вот как подглядывать в замочную скважину. Часто бывает такое ощущение, что <laughs> если у меня есть карта Таро, то вот я только и делаю, я с кем-то познакомился, и сразу начинаю раскладывать карты, я там что-то узнаю, вот появился там человек, и я сразу начинаю на него раскладывать карты. Ну, я раскладываю карты, когда у меня какая-то кризисная, критическая ситуация. Вот мне, допустим, там, вы делаете предложение там, или говорите... Сережа, должен мне там сто тысяч долларов. Ни хрена себе. давай посмотрим, хоть отдаст там, хоть, хоть, хоть половину там, или не отдаст. Uh -huh. Это одна ситуация. Uh -huh. Вторая ситуация, я сейчас начну раскладывать, а как вот у Владимира с девушками, а как у Владимира uh -huh. с мальчиками, а с собачками, там, а еще с кем-нибудь. Ну, вот буквально заглядывать в окно, там, ковыряться в рязном белье. Это один момент. Второй момент, если бы ко мне пришел человек, э родственник погибший там, в чем и стал бы выяснять, в чем дело, или пришли бы товарищи из компетентных органов. А были такие ситуации, когда они приходили, интересно, Это очень забавная ситуация. Расскажите. В, да, в далекие 90-е приходят бандиты, говорят, сир, где нам прятаться? А получается так, я жил в небольшом городе, да, и с половиной бандиты я тренировался, вторую половину я тренировал, я занимался рукопашкой. Ну то есть все всех знают. Я говорю, ну вот там вам надо прятаться, самое безопасное место для вас там. Все, они уходят, приходят там через небольшое время менты. Серега, где нам их искать? Ну вот и что, да, и как... Как бы, я, тут я очень простые сказать, качели, тут развести пацанов по разному углам и все. Да, ну я им сказал, что предположительно в этом районе. Звоню им, говорю, так и так, вот бежите, бежите оттуда быстрее, как можете. Они чухнули, менты потом приходят, говорят, ну полчаса мы разминулись. Ай-яй-яй, но главное, вы были правы, вы же сказали, в принципе, где они находятся. Ну, да, да, ну бывают такие нелепые. То есть вы и рыбку съели, и будку сколотили, короче. Очень нервная, очень нервная работа. Мне мужик как-то пришел с женой. Жена, у -у -у. там тарахтит, меня вопросы задает. Все. Я, а я сижу, отвечаю. А он говорит, а ты не сидела? А что? что? Он говорит, очень ты в словах осторожен. Работа у меня такая просто. Да. Такая работа. Надо быть очень осторожным в словах. Следи за базаром. Это вот Ладно, надеюсь. Так вот, если бы ко мне пришел родственник погибшего человека или товарищ из компетентных органов, то есть люди, которые там по крови или по долгу службы имеют право задавать такие вопросы, да. я бы, конечно, посмотрел бы. Ну, что показало бы, то и показало бы. Там уже никогда не знаешь, что покажет. Насколько подробно, насколько тонко это все покажет. Но ну, вот так, чтобы сам там, или э, в угоду любопытства. А давайте поглядим. Ну, да, ну вот но как-то не очень хочется. Это вообще проблема, это серьезная проблема этикетаролога. Сейчас вот очень разного мысли есть по этому поводу. Ну, правда, это не совсем та тема, которую мы сегодня завели. Это просто то, что у меня внутри было. Ну, одну давайте об этом тоже поговорим. Этикетаролог это очень серьезная да. интересная тема. Вот, глубокая. Это сложный вопрос. да. Вот, ну, я вам расскажу одну геополитическую ситуацию. Угу. Это было в 90-х, я не помню точно год, это было на Украине, Это дожило на Украине. И вот есть такое понятие «годовой расклад». Угу. Значит, В конце декабря, в начале января делается годовой расклад для того, чтобы посмотреть, какой у тебя будет следующий год. И кто не придет, запасайте продукты, запасайте продукты. Вот будут сложности с едой, запасайте продукты. Я такой. А это было, это было не в декабре, это было летом. Вот как-то так, такая серия пошла. Вот в любом раскладе у меня это было. А я что там? Так просто и написано. Там есть, там, там есть карта, вот карта повешенная есть, она указывает на недостачу. А рядом лежит карта четверка этих самых, четверка посохов, которая указывает на продукты, на пищу. Вот две карты, нехватка продуктов, нехватка продуктов. Я уже ну, просто одурел. Я думаю, может ну, ну вот любому человеку, который придет, думаю, ладно, пошел купил пару мешков картошки. Ну раз уж, там так говорят, я уже... Это какие годы у нас? Это 90, я не помню, 95, 96, так. 4, вот когда-то тогда, осенью, такое падение гривны было, или там еще не гривна была, купоны эти были, что это что-то страшное. Короче, эти два мешка картошки оказались совсем-совсем лишними. Вот, вот просто, да, просто тупо. То есть это было событие, которое не было вот моим событием или вашим событием, если бы ко мне пришли. Это было событие на уровне страны. Вот. То есть лично оно ну, больше, чем судьба одного человека было И Вот оно у всех буквально было такое показано. Вот это, да, вот я помню такое событие. Потом я помню, как-то я гадал, тоже человек задавал вопрос ну, по поводу... Введение uh, войск американских войск в Иран. В uh -huh. Рак. Иран, Иран, я их путаю постоянно. В одну, стран, да, в одну из этих стран. Вы как буш, который тоже перепутал, сказал, что бомбить будет немножко не ту страну и, ну, там... а Я вас умоляю, не Ирак, Иран, да какая Иран, Иран, Иран, какая разница? Если бы да. помощнее взять, то все будет там, конец. Uh -huh. а? Не, ну я, я знаю, что Иран это Персия, а Ирак это скорее там, мусульманская страна. Ну, короче, в одну из этих стран они там собирались вести да. Роскат. Я говорю, знаете, оно им обойдется значительно дороже. Ну, спрашивали о потерях. Не тех самых временных потерях. Да. Значительно дороже, чем предполагается. И действительно, там по расчетам были одни запланированные цифры потерь. Потери были намного выше э, в живой силе. То есть, ну да, вот тут совпало. У меня было много политических гаданий, вот выборы. Я, как ветеран суворовских кампаний, прошел 13 избирательных кампаний с самого разного уровня. От с депутатов кар... совета с картами на перевес до депутатов Райсовета. Вот Горсовета это еще ниже Райсовета. Да. Ну, наверное, да, американским слушателям это не очень уже даже и понятно. Ну, короче, вот самых разных уровней. Да. да. Но это очень грязное. Вот э, последняя компания мне, когда предложили, я просто отказался. Несмотря на то, что это очень хорошие деньги. Очень хорошие деньги. Я просто отказался. Потому что ощущение, как будто ты весь извален в дерьме. И вот отмыться уже практически невозможно. То есть, я поймал себя на том, что я Uh -huh. Третий раз за день пошел в душ, когда я думал, принимать это предложение или нет. Я, думал, что нет, я не пойду. Зачем? Я прекрасно и без этого обойдусь и переживу без этих денег. Uh -huh. Может быть, не так хорошо, как хотелось бы, но зато, по крайней мере, не буду мыться четыре раза в день. Сыка. У вас, вас эти сложности, я так вижу, да. <свят> Что-то не так сделали, и тут же побежали, побежали в душ. Ну, хорошо, да. значит, есть совесть, замечательно. Видите, еще не все так плохо. Еще стоит земля Матушка Россия. Я, я, <свят> я думаю, что совесть это Бог, кого любит, Он того наказывает, тем, что совесть дает. Совесть намного тяжелее. <свят> ну, конечно. Ну, ну, так вообще Бог, когда наказывает, ну, как, когда мы страдаем, это же хорошо. Земля же совсем не райская планета вообще, да? То есть это же одна из палеодиатских планет, такое предчистилище, скажем. И то, что мы страдаем, мы же карму-то отрабатываем. Один, один товарищ мне рассказывал, но ну, не мне, а про меня рассказывал. Так получилось, что у нас была тусовка там такая полумагическая. И он говорит, так что вы нам показываете, что вы нам его демонстрируете? На меня пальцем так говоришь. Вашим жалким душонкам по миллиону лет, а его душе миллиарды. Он сосланный с другой планеты, он здесь отбывает ссылку, и он уже там скоро уйдет. От... Арестант, О, конкретно по жизни да? арестант. Да. Ну, вы все тут арестанты. А все я, арестанты да. Да. Короче, я послушал, думаю, мама. Дарай". Ну, когда он сказал, что он мах седьмой ступени с печати, я понял, что не все так плохо, может быть... Ну, главное, чтобы печать была <смех> на правильном месте, окей? На правильном, конечно, да, чуть, чуть, ниже <сам> чуть ниже спинной. Чуть ниже да. А на плече, говорит, <сам> горит клеймо, да. Ой, да. Это да. есть про графский черный пруд вспоминать. Да. <сам> ну, хорошо. Так вот, я к чему говорю да? Есть такая хорошая христианская добрая поговорка. Вот она меня умиляет всю дорогу. «Христос терпел и нам велел». Вот нас... Христос не велел. Христос не велел. Христос Отлично. говорит, я хочу, чтобы вы были счастливы, чтобы вы жили, жили хорошо. Вы же знаете, какое самое главное доказательство существования Бога? Ну и два даже. Его просто да, ну-ка-ну-ка. Ну Первое, что Элвис Бог. Так. А второе, это вот поп после Пасхи в понедельник открывает утром холодильник, достает бутылочку холодного пива прикладывает его к колбой, и говорит: пиво – это знак, что Бог есть, что Он любит нас чтобы мы были счастливы. Однозначно. Вы По согласен. И в этому делу саибаба, который материализовал кучу золотых перстней. Хотел бы на тот заводик, блин. Ну, вы понимаете, да, о чем я? Ой, да. да. Главное садху марихуану никогда не курить в Индии. На, на берегу Ганга. А что? Ну, они, они такие сидят, старички, как бы, да, мудрые, и говорят, ну, мы мудростью поделимся, там, садись, друг, покурим. Вы с, ним, начинаете, с ними начинаете курить, а потом через неделю посыпаетесь абсолютно голы, без денег, без вещей, <laughs> где-то там, где много диких обезьян, и они везде на вас. Вот. То есть в лучшем случае, между прочим. Я понял. Я понял. Поэтому никогда, никогда не принимайте предложение садху покурить на берегу Ганга. Я понял, на ганг не ногой, больше теперь Вообще. Не ногой. Вот, так что вот такие вот дела. Хорошо, значит, я понял, с доказательствами Бога да, но есть еще мнение, что укупник Бог тоже. Знаете, на большой стене написано, укупник Бог, где-то в Москве, красным этим, красным баллончиком. Не-не, я на Элвиса я еще могу понять, но укупником Таки же я же говорю, то есть тоже как такое. Но это значит, что Господь может принимать разные формы, то есть. Это да. Вот. Перс персонально для кого-то. Да. Может, да, может быть, вполне такое. Так да. вот, возвращаясь, возвращаясь к этике таролога, то есть, что вы делаете с удовольствием, а чего вы не делаете вообще? Вы знаете, очень такой, очень неоднозначный вопрос. <связывая> ну вот один из вопросов, Вер, вернее сам, сама проблема этики, в том числе этики теролога, она очень неоднозначна. Вот один из моментов, вот вы просто меня посмотреть на, на к примеру, да, на свою бывшую. Да. Да. Ну, <связывая> Посмотреть на бывшую, это же сам Бог велел, да? Элвис или Куприк, смотри, какой из них. Да не важно, один из них. Сайбава, ладно. Он тоже назывался Богом на полном серьезе. Так вы называете? что Будет ли это вмешательство ее личную жизнь? У американцев есть термин, там я забыл, про как-то там. Не помню, как оно по-английски звучит. Приват, вас. да? Приват property? То есть да -да -да. Личная... личное пространство, да. личная территория, да, вот если я по вашей просьбе буду смотреть на то, как у вашей бывшей, это будет вторжение в ее личную жизнь, да, или это будет та информация, которая является свободной, доступной там, и все остальное и прочее. Вот если она, допустим, выкладывает фотографии своей личной жизни, там, с вечеринок или еще что-нибудь, Facebook, то она этим самым она дает мне право смотреть на ее личную жизнь или не дает? Угу. Это очень такой неоднозначный момент. И вот здесь возникает вопрос. Вот я лично, да, то есть вы приходите ко мне, но вы же приходите не ко мне, правильно? Вы же ну, приходите конечно. вот этим квадратиком, к прямоугольничкам, к этим да. картам. Да. Вы задаете вопрос им, да? да. Вот я да, как, как, пошли, оператор, как оператор... Да. Как Вот я как оператор, я участвую в процессе, да, или я не участвую в процессе? Вот у вас наушники. Вы слышите мой голос через наушники. Наушники участвуют в нашем с вами диалоге или не участвуют? Я как оператор, я всего лишь вот этот проводок, который связывает вас и высшие силы. Или я активный участник этого события, или я, э, это оставляет на мне след. Вот есть такой развод вообще, уникальный совершенно э, провода. Вот если слушать музыку по правильным проводам, она хорошо звучит. Если слушать музыку по неправильным проводам, она плохо звучит. А правильные или неправильные провода, это не, там, не зависит от марки стали, сечения, там, всего остального. Нет, это зависит от того, какими энергиями они пропитаны. Там, вот, провода, с, наполненные там, ароматом корицы, к примеру. Нет, это же идиотизм. Нет, это не идиотизм. Это люди продают за бежунные деньги вообще. У вас шок, я понял. Ну, я, я сам инженер профессиональный с американским образованием. Я вам скину ссылку, просто. Я да -да -да. скину вам ссылку, никакой проблемы нет про вот такие волшебные провода. И люди платят безумные деньги за это дело. Не, ну это, это же бред. Ну, то есть... Мы понимаем с вами, да, что имеет значение... Распайка, да, металл, да, сам ток, like, который тоже имеет значение. Так вот, если вы будете по этим проводам Земфиру слушать, то бах, нормально, они уже не будут передавать. А, да. чисто энергетически. Да. <смех> энергетически. Да, все, там, все, там уже будет бах в обработке Земфиры. Да, а, ну понятно. Ну. Вот. И вот вопрос, вот я этот провод, который бах в обработке Земфиры, или я просто провод, который передал и не передал? Походу или вы просто я... провод. Или я не провод. Или я человек. Вы сказали мне, я нам как-то своим умом это понял, передал туда, они мне сказали, я опять кое-как понял. И передал вам конверт. Этом... Да, вы как будто конвертируете информацию, но я так не думаю, что вы конвертируете. Я думаю, вы просто провод. Но это ж, что, вот вы наушники? Если я просто провод, тогда мне абсолютно все равно, какой какой вопрос задаете вы. Это все на вас, а не на мне. Я не участвую в процессе. Но черные так поступают. Мы не будем говорить черные, зеленые. У нас нет черных мало, да, то есть какая да. разница? Это врачи, да, потому что они знают как. Что, как самые лучшие кто? Самые лучшие убийцы врачи. А, убийцы, да? Их просто учат это, как разрезать там все.